Ребятушки, подскажите, что это за червячок Смотрите Вот он двигается Он такой здоровый И у него, короче, это Вылазят Какие-то усы колючие То ли отсюда То ли отсюда шип какой-то Вот, видите, крючок вылазит С морды Размером он, ну вот, армейский весь мешок, по сравнению с пуговицей, видите, кто знает, напишите, как называется